Целью экономических реформ должно быть развитие экономики. Ну, а в Украине, если вот искать источники роста, то, очевидно, всем надо согласиться... С тем, что акцент должен быть сделан на приток прямых иностранных частных инвестиций. И, собственно, понятны, какие условия надо было бы выполнить для успеха экономических реформ. Во-первых, это, конечно, политические условия, прекращение войны на Донбассе на основе Минских соглашений. Ну, а для этого необходимо провести децентрализацию управления в стране. Или, если хотите, как говорил нам вице-президент Бар. Федерализацию, провести амнистию, провести, принять изменения в Конституцию, принять закон о статусе Донбасса, получить в Донбассе легитимную власть путем проведения выборов. Но всего этого не было сделано и вот эта общая политическая нестабильность в стране, конечно, является на сегодня одним из основных барьеров для прихода иностранных инвестиций.